весь бледный, седина вот тут у него, глаза вот такие, попыль. она говорит, Сеня, что случилось? Он поворачивается, говорит, Зилья, ну, ты не поверишь, только что Павлюченко с поля удалили, он через нашу квартиру вышел. <правда> Спасибо. Из разряда деревенских анекдотов, там у меня тоже приличная коллекция, один из них, мне кажется, будет вам симпатичный.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 Об их состоянии, если менять семь раз в сутки одну корову или семь разных коров? Семь разных, Повтори для женщин, пожалуйста. Только ленивые не рассказывают сегодня анекдоты о блондинках. Пару примеров из моей коллекции. Один коротенький такой, встречает свои две блондинки. Одна говорит, ну что, сдала на права? Так говорит, я не знаю, инструктор погиб.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 Начать хочу с украинской темы. Итак, представьте себе, возвращается... Весь в коробках. Панасоник, Соник, Итачи. Камацу на лбу написано, все нормально. По две пары часов на каждой руке купил тече. Продать. Ну, естественно, в кимоно. Видно, что человек был в Японии. Сверху дубленка купил у азербайджанцев в аэропорту. Он заходит на пятый этаж, звонит дверь, открывает супруга. Ай, курмеец! Кидается к нему на грудь, он так коротко и в кровать. О, ты как и не спеши, а романтический вечер при свечах В ты тебе сказал Ой, ну сейчас, жеребец И ушла себе туда Выходит в спальник такие Позы различные делают перед ним Он уже давно в кровати В ты бы сказал Ой, ну иду уже Прыгает в пары любви к нему в кровать Он накрывает с головой Смотри, светятся Прилетаем через океан Соединенные Штаты Америки, у двух небоскребов стоит человек, курит, к нему подходит девушка. Добрый вечер, я из общества борьбы с курением, социальный опрос. Скажите, пожалуйста, как долго вы уже этим делом занимаетесь, как долго у вас эта вредная привычка, как долго вы курите уже? Может, говорит, ну лет 30, наверное, есть. 30 лет, кошмар, берет калькулятор... Ага. Скажите, пожалуйста, а сколько в день вы курите пачек? Ну, в среднем примерно. Уже говорит, ну, до двух пачек бывает, до двух пачек, кошмар. Как так можно портить себе здоровье? Так, знаете, 240, значит, 50 цветов. Ага. Вы знаете, любопытная картина получается. Вы Знаете, что если бы вы не курили, на сэкономленные мои деньги вы могли бы купить вот этот небоскреб. А вы курите? Нет, разумеется. А небоскреб у вас есть? Нет. А я и курю, и небоскреб мой. Представьте себе два друга хорошенько. Выпили, легли спать на утро. Продолжили, опять находятся в таком же состоянии. Один из них обращается к другому. Скажи, пожалуйста, мне, ты, вчера... вчера время вечернего чая по столу желтый лимон не прыгал, так это ты мою канарейку в чай выдавил? Спасибо. Стоят трое, соображают естественно на троих, дают одному стакан, тот берет стакан. Ш -ш Шанс вырвет второй. Не ну не придурок, кто вырвет, тут все свои. Два украинца, будучи в командировке в Ереване, за пару часов до отправления поезда Честно случайно попадают на старинное армянское кладбище-музей Вроде среди надгробий читают надписи Арабалаян 1905-1988 Жив 5 лет наверное, ошибка О! Грачи Карапетян 1911-1995 Жив три года <lacht> Что за бардак? А ну, пошли к сторожу, узнаем, в чем дело Приходит в сторону вроде Дядя, ты извини, мы, конечно, с математикой на вы, но не до такой степени, понимаешь? Мы так считали на калькуляторе, у нас не получается, понимаешь? Там человек прожил лет 80, написано 5 Цей прожил лет 70, написано 3, объясни это несложно объяснить. Но ну, жили не понятно, ты же взрослый человек. Жили это не медца уйду, жили там существовала. <правда> когда заграничные командировки, девочки, красивые машины, дзенушки, когда, когда жизнь такая утечка, вот, вот. <правда> так. не считается, <правда> Понятно?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 я хочу по древней уже сложившейся традиции начать с анекдотов итак представьте себе 31 декабря русский и чукча решают вместе отпраздновать новый год идут на зимнюю рыбалку вот они выходят э, ну решили рыбки поймать к новогоднему столу естественно, выходят на огромное заснеженное озеро, расчищают снег, сверлят лунки опускают зимние удочки и видят, что со стороны леса на них бежит огромных размеров медведь Чукча говорит понятно снимает унты, одевает кроссовки русский говорит это бесполезно эти медведи разгоняются до скорости 60 километров в час. А я с ним соревноваться не собираюсь, мне главное тебя перегнать. Друзья, у меня есть тост. Итак, идет актерская вечеринка. Поднимается молодой, вернее пожилой актер и предлагает тост за здоровье. Все выпили, закусили. Через некоторое время он опять поднимается, тот же пожилой актер и опять предлагает тост. За здоровье. Так происходит в третий раз. После чего молодой актер говорит, Василий Юграфович, ну это уже было. Вы три раза предложили за здоровье. Давайте выпьем за что-нибудь другое, например, за удачу. Он говорит, молодой человек, надо пить за здоровье. Мне вчера подвернулась удача, а здоровья не хватило. Друзья, давайте выпьем за здоровье. И чтобы всем нам в новом году сопутствовала удача. Человек возвращается из командировки, заходит к себе домой, заходит в спальню, видишь совершенно ужасающую картину. Его жена в постели с любовником. Все усложняется еще и тем, что любовник его лучший закадычный друг. В состоянии аффекта он бежит на кухню, берет огромный кухонный нож, с разбегу втыкает любовнику в спину, тот падает замертво. Жена ему говорит, коя ты так вообще без друзей останешься. Приходит к доктору фермер Доктор говорит, слушаю вас Да у меня все нормально, вы знаете, с женой проблема Последнее время какая-то депрессия постоянно у Она плачет, она раздражается постоянно Ну тогда вопрос такой, несколько интимного характера Как давно вы были женой? Ну как с женой, вы меня понимаете О, я не помню, давно это было у меня сейчас страда, я в поле, мне некогда, жена там, я не успеваю никак. Говорит, не, ну так нельзя, это жена, это женщина, вы должны как-то так. Ну, а когда у меня нет времени вообще? Вы далеко у вас поле находится от э, фермы? Ну, километра полтора. Говорит, я вам посоветую, сделайте так. Если вы хотите, чтобы жена вам, к вам пришла, берете ружье, стреляете вверх, она услышит, придет к вам, ну и вы должны. Заодно и покушаете, так что давайте за Гениально! Уходит, приходит через две недели, весь в слезах. Он говорит, ну что, помог мой совет? Говорит, да вы знаете, сначала все было нормально, и жена была довольна. Потом начался охотничий сезон, больше я ее не видел. Ну, сразу же хочу рассказать анекдот из жизни нетрезвых людей. Подвыпивший человек, изрядно подвыпивший, поднимается на третий этаж, звонит в квартиру, открывает мужчина. Происходит следующий диалог. Ты что? я здесь живу, да? Ну, живи пока. Давай. Ушел, обошел дом вокруг, опять поднимается, опять звонит, опять этот мужик открывает. Я так и знал. С кем я ее честь? Я живу здесь, я говорю, это моя квартира. Да? Ну ладно, извини, брат. Я живи пока, молодец. Ушел опять, обходит третий раз звонит, опять открывает. Я так и знал. Что такое? Я тут живу, я могу показать паспорт, прописку, я тут живу. Что не врубаю, Ты везде живешь, а я нигде. Ой, утро сегодня, какое погодистое. Сейчас племянник мой проснется, на рыбалку с ним рванем. В школу он всегда успеет. Толку с этих пятерок. Я у отличник был круглый. У меня эти пятерки стояли, лежали и валялись в дни попадя. Пятерка на пятерке. Себе-то ставить рукаж не отвалится. Батя помню юморист у меня был. Что ты сынок одни пятерки говорит, со школы таскаешь? Что там выше шуль цифров нету? Эх, я с дуру ума себе дневник восьмерок понаставил. По три штуки в одну клеточку налепил. Всю четверть залепил восьмерками. Ну что интересно, родители меня тогда пальцем не тронули. Отец лопата и мать ей же. Я, конечно, понимаю, что племяннику грамотность и образованность нужна. Ну, погода сегодня не школьная. Сейчас проснется на рыбалку. А учится племянник хорошо, здорово учится. Это учителя, дураки географичка пристала покажи мне где гибралтар это нормально откуда он знает куда она его положила это вот гибралтар его постоянно все ищут я когда учился все искали так и не нашли тогда а мой племянник сейчас крайний двойку тоже хотела поставить ему за гибралтар потом передумала после того как я пообещал ей сарай поджечь за логичка такая же дура. Пристала с вопросом. Кто такой пятиконтроп? Месяц мозги колупала, задергала пацана. Он удочку у меня уже в руках не держал. Я в школу пришел, говорю, слышь, ты, царевна жаба. Хватит, пацана, кровь пить. Все проникло сразу. Четверку поставил ему за год. Или за три даже. На топор мой глядящий. Русачка, Лефтина Ивана тоже прохода не дает. То суффикс, то пупикс какой-то. Откуда что берется? Я когда учился, их вообще не было нифига. Ну, может, один суфикс в деревню завезут на праздник, по своим ее раздербанят, мы его и не видали. Ты, если путный учитель же, ты его буквы спроси. Пацан в пятом классе только знает уже все 18 букв. Mm -hmm. Ему 6 лет еще учиться, он и писать их научится. Так, суффикс, Не брал он твой суффикс. Я вообще учу, чтобы ничего чужого не брал. Если на Атасе никого. Он за суффикс кнопку я хотел поставить на стул. Я переубедил, никаких кнопок. Она же женщина. Клею на стул, намажь погуще и все. Ну, прибежала она со стулом на юбке приклеена. Морала как сумасшедшая. Тогда. Двойку даже влепила ему туда. Потом исправила. Ну, лучше четверку поставить, чем ее восьмая корова домой не вернется. Правильно? По литературе училка пришла. Ваш племянник мало читает. Да он и читает и пишет побольше тебя, он Все заборы исписал. Вчера даже стих писнул. Солнце вышло из-за туч, щука будет браться, Лишь бы пиво с дядькой нам до да клёва не набраться. Ну классно же. По математике тоже здорово идет. Таблицу размножения знает, как свои пять пальцев. Я ему дважды два, у он мне шестьдесят Я ему трижды пять, восемьдесят девять. В всё. Будет, будет с него толку, ну сейчас больше меня ловит. Да я аттестат, наверное, сам сделаю из блокнота. <свят> да кто заметит? У меня который год же никто не замечает, что права и паспорт из календарика сделаны. И бюллетени, всей деревни всю жизнь выписываю. И квитанции за свет об оплате, так что сделаю настоящий аттестат, кондовый такой. А может и диплом от института, там как пойдет. Проснулся племян. Ну что, рвём? Ай? На рыбалку рвём, говорю? Учиться надо? ЕГЭ на носу у тебя? Сто долларов, видишь, на тумбочке? Отнеси учителю, будет тебе зачет, я с ним договорился. Да аккуратнее хватай, краска не обсохла. Давай на речке жду удочки не забудь, шкаля.